Из примечательных функций у него есть в настройках дисплея панель ссылок. В данную панель можно добавить достаточно большое число различных ссылок на функции телефона различные. При этом можно добавить ссылки на внутренние функции. После чего они отображаются тут. Вот можно именно в раздел определенный телефоны добавить ссылки. Достаточно интересная функция. По поводу контактов на телефон можно поставить всего 500 контактов и на каждый контакт записать до трех номеров. При этом Тип номера может быть различный. То есть, при создании контакта можно выбрать тип номера мобильный, просто телефон домашний или другой тип номера. Вот можно изменить мобильный телефон, домашний телефон, другое и факс. В общем, больше ничем телефонная книга не примечательна. Также есть в настройках черный список. Но он, скорее всего, в настройках журнала вышел. Вот, добавить черный список имеется функция. Также этот функционал добавить черный список, точнее, черный список имеется и в настройках сообщений. Сейчас вам покажу. Настройки. СМС. Вот черный список. Здесь черный список может состоять всего из 15 номеров. В телефоне имеется встроенная игра с судоку. В ней можно выбрать уровень из всего 99 различных уровней, точнее 100 уровней. В общем, кому интересно, суток вполне интересно будет посмотреть на данный телефон, как функционирует данная игра в нем. Так, будильников в телефоне всего 5 штук. При этом будильники срабатывают, когда телефон выключен. Но после того, как он включится от будильника, он не предлагает включить сам телефон. То есть после нажатия «Выйти из будильника» телефон опять выключается полностью. Из функционала приложения имеется конвертер. Здесь достаточно мало величин различных. Не очень их много. Калькулятор имеется. Также калькулятор достаточно простой. Ничего в нем особенного нет. Секундомер. Секундомер, в принципе, достаточно функциональный таймер имеется мировое время вот тут от мировом времени как раз можно настроить показания которые будут показываться на втором на вторых часах из двойных часов которые или на первых часах также вот смотрите мы выбрали бангкок и смотрим Появились в двойных часах. Тут должно появиться то же самое. так в настройках смотрим двойные часы. Настройки дисплея. Часы. Двойные задачи. Двойные часы нельзя использовать, когда активно панель. Вот видите, такое вот ограничение функционала, из-за того, что разрешение дисплея не позволяет использовать одновременно двойные часы так теперь пробуем двойные часы поставить вот ставим двойные часы и вот мы видим что время показывается то которое указано было в мировом времени по поводу приложений все в общем больше ничего нет в sms Достаточно стандартный функционал. Нет поддержки ни EMS, ни MMS. Никакого дополнительного функционала в SMS-ках нет. Также есть заметки. До 100 символов на заметку. То есть... В принципе, можно что-то записывать на память, что необходимо запомнить. Достаточно удобно. По поводу памяти вот смотрите сколько в телефоне всего возможно записать разных данных 500 контактов и 100 сообщений также событий в календаре можно 100 сохранить В настройках сети имеется выбор вручную или автоматически оператора используемого. Достаточно часто лучше установить вручную используемого оператора, потому что использование автоматического может привести к неожиданному использованию роуминга. В настройках безопасности имеется достаточно интересная функция. Оповещение о смене SIM. Здесь можно задать, кто будет получать данную Смс. При этом можно несколько номеров сразу написать получателей. Не часто встречается данная функция она также называется антивор в других моделях это я видел в телефоне flight подобную функция также имеется защита личных данных это то есть для доступа к определенным разделам меню будет необходимо вводить пароль телефона это журналы вызовов контакты сообщения заметки календарь все это можно запаролить ну и стандартные блокировки, просто блокировка телефона и блокировки по спин коду SIM-карты. В настройках календаря имеется выбор начала недели и все. В настройках контактов есть возможность копировать все и выбрать, куда сохранить контакты и какие контакты отображать. Настройки смс черный список, как уже говорил, есть. Ну и стандартные настройки также имеются. Также из соцсообщения имеется функция. Четыре раза нажать на клавишу вызова при заблокированной клавиатуре. Произойдет отправка экстренного сообщения на выбранный по выбранным получателем. Мелодия также не будет звонить при входящем от получателя SMS-ки То есть достаточно интересный функционал, но вряд ли он активно кем-то используется. И функция «Ложный вызов» также имеется. Для этого нажать и удерживать клавишу вниз 4 раза подряд. Точнее, удерживать, если телефон разблокирован, и нажать четыре раза, если заблокирован. Сейчас можно проверить данный функционал. Вот, ложный вызов включен. И происходит звонок, который достаточно похож на настоящий вызов. По поводу внешнего вида телефона имеется несколько обои в телефоне. Так, сейчас стояла случайно выбор обойны. Первая, вторая и третья, четвертая. В общем, четыре обойны всего лишь. Также выбор темы имеется. Skyline, Emerald и Ocean. Ну, это кому какая нравится тема. Панель ссылок, о которой уже говорилось. И есть настройка профилей в телефоне. Обычный, без звука, вождения встречи на улице, автономный. И также два профиля пользовательских которые можно настраивать под себя хотя можно и любой вроде бы профиль и так настроить под себя вот тут можно все изменить в принципе также хотелось бы рассказать о мелодиях которые имеются в этом телефоне в телефоне достаточно. Достаточное количество мелодий. Разнообразные вполне мелодии. Как видите, громкость вызова достаточно слабая. Я даже не считал, сколько здесь всего мелодий. Наверное, около двадцати. Вторая, третья, четвертая, пятая. Еще пять. Еще пять. Еще пять. Да, всего 20 мелодий различных имеется. Возможности добавить какие-либо какие мелодии тут нету, естественно. Это простая звонилка. И мелодии для сообщений посмотрим. Одна, вторая. Мелодии для сообщений достаточно намного громче, чем мелодия звонков почему-то. Но их всего 6 штук. По поводу календаря в телефоне он достаточно, в принципе, простенький и удобный. Можно вот добавить на конкретную дату заметку. Таким образом она отображается. Вот видите, что на данную дату установлена заметка. И реализован переход на определенную дату в календаре. В настройках имеется возможность задать свой номер. В общем, функционал телефона весь показан. Осталось только показать, как он включается и все, за сколько он включается по времени. Вот так вот быстро появилась модель телефона и появилась заставка. И приветственное сообщение после заставки. И вот телефон уже включен. В принципе, достаточно быстрое включение. Вот и все, что я хотела рассказать о телефоне.